Недавние погодные сюрпризы от заморозков до минус 30, переходящих в обильный снегопад, который блокировал всю транспортную систему, создавая на дорогах 10-бальные пробки, продолжаются. На нас надвигается аномальное тепло. О том, что послужило причиной потепления и какая погода ждет нас в выходные дни, расскажет наш метеоролог, профессор Юрий Переведенцев. Вот грядущее потепление связано... С выходом в наш регион циклона с, с Атлантики с теплым фронтом. Поэтому у нас ожидается значительное повышение температуры. Даже оттепель, согласно прогнозам Гидрометцентра Российской Федерации, ожидается даже положительная температура и мокрый снег, но снег с дождем, проще говоря. Это действительно очень знак значительное повышение температуры. Почему? Потому что последняя декада января. Январь – самый холодный месяц в году, а последний декабрь января – самый холодный в этом месяце. Среднесущная температура порядка минус 12, а в конце месяца даже минус 13 градусов. Вот. А здесь мы ожидаем даже плюсовую температуру. Так что вот причина такая. Атлантика – это влияние Атлантики на наш регион.